Хочу привозносить. Ты радость даришь мне свою. Твое имя выше всех. Ты Бог давид. Царь святой Иисус, спаситель мой Иисус, ты Бог святой Во дни пророков говори То есть слово Ты свое Их посылал Среди людей И звал любовью своей В конце веков ты говори нам через Сына Твоего О той свободе, что дана через кровь пролитую Христа Его святая кровь дана чтобы исцелить нас от греха только Он Твой Иисус Есть Бог святой Тебя хочу Превозносить Ты дал с небес Свою любовь влечешь в свою великую любовь Иисус Спаситель мой Иисус есть Бог Святой, только Он. Есть Бог Святой, Иисус, Спаситель мой.